Привет, дорогие друзья, Вы находитесь на канале Go Play Games, и мы с вами начинаем новую игру, это продолжение Let's of Fear 2, продолжение первой части. Вот, я не знаю, о чем тут будет речь, я чуть-чуть успела настроиться, даже успела поиграть, не успела даже это не записать, я же молодец, у меня сегодня весь день какой-то вот, не, не, не такой. Смотрите, тут есть два режима, обычный режим, безопасный режим. В обычном режиме монстры могут убивать вас. Такова первоначальная задумка игры. Тут будут, сука, монстры. Я ни одного пока не видела. Я даже, я поиграла ну, минут 10 от силы. А, безопасный режим. Монстры появляются в игре, но не станут преследовать и убивать вас. То есть, как бы, пф. естественный, обычный режим, потому что, ну, если монстры не будут, не будут за нами бегать, не будут нас убивать, это будет неинтересно. Кому это вообще надо? Кому это надо? Играть знаешь, что тебя не убьют Не будут пытаться убить Короче, я не знаю, мы на каком-то, смотрите, корабле Тут что-то непонятное происходит Тут вот все какие-то вот такие вот стены Тут э, двери не открываются Тут вода отовсюду течет Тут какой-то, видимо, был пожар э, Картины, вот тут домик какой-то Вот с деревом, не пойми, что тут происходит Я уже не помню Да-да-да, вот он пожар вот, вот, Свет мигает там Вообще, какая-то жуткая так, с дверями, да, взаимодействовать никак нельзя. Я просто ещё... Смотрите, какой интересный пожарный этот самый. Fire. Он очень какой-то странный. Я вот впервые вообще, вообще такое вижу. Я даже не знаю, как, как таким пользоваться. Что это вообще такое? Вот. Вот еще одна картина. Тут у нас кораблик, рыбки, шкуны. Что-то происходит там. Звездочки. Месяц там... Спасательные круги везде Что-то вот прям А, во-во-во Вот-вот-вот и... по этому значку я узнала эту игру Что, да, я не сошла с ума это именно то, что то, то, во что мы играем Так Это я так думала not... Почти получилось Короче, я так думаю, что это наша мать была, которая обгоревшая. Вот это вот все, что-то там непонятное. У нас ведь мать, получается, сгорела, правильно? Ты сыграешь свою роль. Ты не будешь спать. Сон, жалкое оправдание. Как и ты. Все приготовления сделаны. Твои игрушки наверху. Время не ждет даже актеру. Так что не трать наши с тобой минуты. Играй. Так, все, по идее, все, мы пошли. Так, тут какой-то чемоданчик, тут часики, тут у нас а, есть такая вот штучка сейчас там. Да, да, сейчас мы ее достанем! <смех> Крем на нее достанем. И вот тут вот покрутим, она крутится только в одну сторону. Нигде там сзади вроде ничего не переключается. Тут чисто проверка: раз, два, три. Проверка, раз, два, три. И все на этом. Все, да, вот все, он закончил. Тут нигде ничего не переключается. Ни с какой стороны я уже заходила, пыталась там что-то пощелкать, поделать. Так, вот, смотрите, создание персонажа собрать воединое. О! О! Мы уже поиграем: создание воединое воспоминание грезы и страхи. Подготовиться к главной роли. Ну, давай. Стоун. Ага, то есть мы тут еще что-то собрать должны, смотрите-ка. Так, записочка. Надеюсь, все хорошо. Не забывай, о чем мы говорили. Сосредоточься чё... на, на том, что умеешь лучше всего. Вступай в свое особое место. Найди в себе мотивацию. Создай персонажа. Поверь, оно того стоит. Я буду тебе писать. Счастливый пути. Твой друг и агент. Мы уже знаем. Блин, у меня... Что-то такое ощущение, что где-то кто-то там что-то бродит, ходит, дверь моя открывает. И не знаю, то ли это у меня клюки, то ли это в игре что-то там происходит. Я не знаю, не знаю. Вот вот это вот пипочка у нас еще есть. Мы можем вот это вот так вот, вот так вот. Я так понимаю, у нас тут будут появляться всякие штучки. Мы будем на них смотреть. Вот тут сейчас понятия не имею, что это. Это, наверное, как раз наш горелый корабль. Так, вот тут вот у нас, значит, смотрите, вот в эту дверь нам пройти нельзя. Она заперта туда прохода нету, но темно и страшно. Тут у нас ванна, туалет, все дела. Можно покрутить все кранчики, я их уже крутила, вертела. Тут вот вода спускается, все как обычно. Вот эти кранчики я что-то каким-то макаром поломала. О, тут еще и душ есть. О, ну тут видимо это просто нас обучает крутить, вертеть и взаимодействовать со всякими разными вещами. Окей. Тут мы все открыли. Тут есть второй этаж вот он на лесенку. Вот тут, я так понимаю, у нас будут какие-то предметы доставаться сюда, вставиться. Это у нас, кстати, подзорная труба. Можно приближать, можно отдалять, можно вертеть, крутить. Ну, тут ничего пока что нет. Пока ничего абсолютно. Ничего абсолютно я ничего не видела. Я, я не находила. О, солнышко там уходит вот налево, солнышко уходит. Вот мы куда-то плывем. Мы в открытом море. Что происходит, я не знаю. Короче, как-то так. Тут чья-то морда. Понятия не имею чья, но мне эту рыбку жалко. Вот. Вот. Сейчас. А, тут еще одна запитка. Так, глубоко уважаемый путешественник. А, это у меня сверлит, все, я поняла. Это у меня сверлит, я надеюсь, вам это не слышно, очень на это надеюсь. Так, глубоко уважаем путешественника, все нормально, да, а, Помещение подготовлено в соответствии с вашими пожеланиями. Пленка была доставлена незадолго до отплытия. Желаем вам удачного путешествия с уважением и карус трансалтинг. Спасибо и карус трансалтинг. Так, мы тут можем, кстати, бегать. Причем, смотрите, какой эффект, очень удивительный. Вот тут вот, вот, вот, вот, вот. Оп. Оп, это вот так вот я бегаю, да. Тут есть небольшое покачивание головы, надеюсь, вас не блеванет. Тут, я так понимаю, будут какие-то картины вывешиваться, да. Вот смотрите, по по под это все дело место есть. Кто это, блин? Кто это? Я не знаю, что это за зверь, но мне его жалко, короче. Надеюсь, вас не блеванет от всех этих эффектов. Если что, по идее их, е, их можно отключить. Так, вот это вот наша комнатка. Так, мы дверь закрываем. Вот тут у нас все. Это, конечно, как бы наше... Это как раз наше особое место, да, как говорилось в письме. Так, тут есть записочка, ее сейчас зачитаем. Создание персонажа. Подготовка. Исследовать. Кто я и где я. Так, давай, отвечай на вопрос. Кто ты и где ты? Кто все эти люди и где мои вещи? Так, значит, все, начинаем игру. То есть, начинается она вот так вот. Мы берем да, мы сначала берем хасию, вытаскиваем, ставим ее вот сюда, чпоньк, и погнали. Ну что, заценим фильмец, посмотрим, что, что дают. Однажды наступает пора одному сыграть something. множество ролей. Он others, наблюдает за другими, а другие him. за ним. Он должен соответствовать.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 Или окончательно потерять тебя. Он погружен в пучину, загнан в угол жизнями, которые не проживал. Чпоньк! Это был выстрел, но он сломлен. И стоит на сцене, где каждый должен сыграть свою роль. Его роль печальна. Акт один. Так, я не знаю английский, поэтому я, как в прошлый раз, что сейчас, не могу его перевести. Я сделала предположение, что это начало создания нашего персонажа. То есть это типа его тело И нужно ему там приделать руки, ноги, голову все вот это вот Так Открываемся, значит, закрываемся Так, не обращайте внимания, что я периодически туда посматриваю Я просто смотрю, не... я слышу, что наверху сверлят Или внизу, короче, где-то сверлят И я смотрю на ползунок, не дёргай солион Что слышно вам или нет? Так, записочка. Глубоко уважаем путешественник по распоряжению режиссера вам по, вам... по распоряжению режиссера всем пассажирам и членам экипажа воспрещен вход в данный отсек корабля. Желаем вам приятного дня. Икарус Трансалтинг. Спасибо, Икарус Трансалтинг, что запрещаешь мне тут ходить, но я буду тут ходить, потому что я так решил. Я в образе. Я пошел. Так, вот тут у нас зеркало сразу. Хоп! Бу! Как спалось? Спрашивает нас. Вот. Ну. Спалось мне на самом деле херово. Я это не рассказывала. Тогда... Ну, я где-то тут и закончила. В принципе, я до сюда дошла и на этом успокоилась. У нас тут а, погорело, короче говоря. Это... Я знаю о том, что... Сейчас. Сейчас. А где это я? А что это тут? А... У нас, короче, щиток сгорел. Я сейчас записываю. У меня сейчас какое у меня? У меня сейчас шестое число. Вот. И у меня как раз недавно погорел щиток. Сейчас воскресенье. Как раз когда я должна была проводить стрим. Слышу. Шепчет. Вот он. Слушай, когда будем там, просто делай свое дело. Отправляйся на съемки и создать для него персонажа. Лишь это имеет значение. Вот, короче, у нас погорели щитки. Сегодня должен был быть стрим, но его нет. Потому что э, очень нестабильная у нас... Ну, ну, у нас сейчас как бы ремонтируют все это дело, как бы... Все делается, чинится, конечно. Но свет у нас отрубило. Короче, посреди ночи это был кошмар от... Э, э, был дым. На нижних этажах там, короче, щиток загорелся. Там был пожар, мы вызывали пожарников, они приезжали, все это тушили, все это делали. Теперь нам вроде бы это чинит, но чинит так себе то есть где-то что-то ломается, свет вырубается, то включается, то вырубается. Короче говоря, сейчас что-то пытаться проводить какой-то стрим. Такой себе, такая себе затея. Поэтому я решила пока позаписывать. По возможности. Меня тут уже отрубали. Но ничего. Я думаю, мы выдержим. Так, тут нужны ручки. смотрите ка. Ух ты, ⁇ ё-моё, как тут все сделано. Ручки надо подергать, Потереби ручку, тебе откроется дверь. Простите. Туалетный сортирный юмор. Так, мы куда-то пришли у нас. Хранение вот было. Так, тут кто-то где-то шепчет. Да. Я, я. Да, да, да знаю. Говорил, Я тебя миллион раз, раз слышал, как ты ненавидишь море. Но уверяю тебя, такое событие так пропускать не стоит. Это типа нас загнали, да? Поплыть куда-то. Типа мы ненавидим море, но нас за заставили плыть куда-то. Что-то зачем-то плыть. Так, ну. Мы можем вызвать лифт. Мы можем дернуть ручку? Нет, мы не можем дернуть ручку. Нам не, не запрещают дергать ручку. Она закрыта. Все, ладно, ладно, ладно, поехали. А, стой! откройся. Ты ё-моё. И так двери открываются, и так а от двери открываются. Так все. Ну ладно, погнали вниз. Так, мне, пожалуйста, на первую палубу или куда там? Я как бы не морской волк, я всех этих терминов не знаю, я буду просто вот. Мы сломались! Мне это не нравится. Все? Игра закончена? Все, поиграли, расходимся. А, нормально, да? То есть оно так вот работает. Ручку просто обратно отскочила. Хорошо, я тебе понимаю. То есть ничего страшного? Ну в лифт я больше не зайду никогда. Откройте мне лестницу. Шепчет, шепчет, шепчет. Чек пассажиров третьего класса, пришли сюда! На этот раз проверили нижний палубу? Богом клянусь, если опять найдем зайцев плавать, вам больше не придется. Тима. А, тема? Или нам забрать. А, она не забирает, оставляет на месте. Все. Откройте мне, пожалуйста, ступеньки. Я буду ходить по ступенькам. Я ненавижу ступеньки, но тут <laughs> выбирать, знаете ли, не приходится. Либо ты умрешь в лифте, либо ты умрешь, подкрутив ступеньку. Я предпочитаю умереть, споткнувшись себе ступеньку. Тогда это хотя бы будет моя чисто моя вина, что я умер. Тут что-нибудь есть? Да, там вот есть ручка, до которой я не тягиваюсь, а мне очень хочется. Ой, у нас какой-то безрукий персонаж, я не знаю там. Не может откатить, а же уже на колесе, просто возьми рукой да откати ее в сторону. А, ну ладно. Идем так. Хорошо. Что это было? <гас> дверку закрыли. Да, и заперли. Капс, да. Все, мы умерли. Все, мы умрем. Мы умрем. Мы, мы все. О, а я знаю эту картину. Там что-то какие-то крики, вопли, что-то там происходит непонятное. Опять чья-то морда непонятная. А, а тут ручек нету. А тут есть. А там еще коридор. Ладно, хорошо, вы меня сюда заманили. А? Я пошла. До свидания. Я не трус, но я боюсь. О, это тоже открывается. Так, ладно, нет, я хочу туда. Все, сейчас я решила. Я решилась. Ешь меня, монстр. То нет. Все. Я убежала от Крымера? Я молодец, я могу. Так, где тут? Давай. Верхняя часть страницы оторвана. Этот режиссер первым решил снять свою новую картину на борту океанского лайнера, следующего, следующего через Атлантику. Детали сюжета держатся в, держатся в тайне, однако надежные источники утверждают, что главную роль исполнит имени неразборчиво. Вероятно, это логичный выбор, учитывая блестящую карьеру и множество признанных критиками ролей. Похоже, недавние тревожные слухи о личной жизни этой знаменитости режиссера не смутили. Так у нас тоже какая-то двинутая наглухо кто-то. Главный герой, двинутый, тоже наглухо. Что-то там у него тоже в личной жизни произошло. Он сошел с ума и теперь блуждает по пустой палубе, видимо, прогуливает съемки. Ну все, ну, нормально. Как говорится, у меня на работе, если кто-то начинает косячить, ну творческая личность, что с нее взять? Так, закрыто. Я слышу, как что-то капает. Так, о, это еще записочка а, от службы безопасности. Начальнику службы безопасности. На следующей неделе вступают в силы новые протоколы. Вы несете личную ответственность перед компанией за их осуществление. Все охранники должны быть подготовлены к подробному инструктажу. Как вам известно, нежелательные лица уже были замечены на борту этого судна. Мы должны сделать все, чтобы этого не повторилось. Иными словами, проезд без билета недопустим. Мы на Титанике, что ли? А? Я что-то сейчас вспомнил вот эту картинку. Мы что, на Титанике, что ли? А чё, корабль очень похож, а чё нет? Сейчас мы узнаем, кто устроил эту Строй Ключик мы нашли, какой-то ключик. А, на нем написано, от чего, от кого. Нет, про просто ключик, просто какой-то ключик. Хорошо, мы нашли ключик. Ooh. Ладно, мы будем персонажем, который щелкает на всякие кнопочки и включает вентиляторы. Дайте мне еще вентилятор, я тоже нажму там на кнопочку. Я застрял. Блядь, <с�> <drowning> я Я застрял. Закрой дверь, пожалуйста. Все, мы прошли. Мы молодцы. А еще мы застреваем в, откры... застреваем в открытых, дверях. Так, вот сюда, да, ключ? Ну, конечно, куда же еще? Ну, проходим. Катерлош, чтобы присесть. Ну, ладно, поползли. Так, это у нас пока обучение идет. Где монстры? Пригоните их, пожалуйста, сюда. Мы играем за шизика какого-то. Нам уже дали хорошо понять. Лично мы не встречались, мало кому это доводилось. Вот откуда взялись все эти слухи, что он урод, коллега, вся эта чушь. Это про нашего художника? про про, про этого про ботянин, что ли с первой части. Алкаша который, мы же ведь не за него правильно играем. Пойди, да? Хотя тут говорили про слой краски. Опять крысы! Ну, ну что опять началось? Ну ⁇ -мо ⁇ Что? Где? Кто? Кто ходит? Что ты мигаешь? А, просто мигает, ладно. Ну, я что-то услышала, но что не поняла. Я не успела, короче. Короче, извините, простите, я не успела увидеть скримера. Может быть, это был скример, а может быть, что-то еще. Не знаю. Но мы, тем не менее, продолжаем идти дальше. И знаете ли вы, дорогие друзья, такое понятие, как крысиный король? Это, короче, на суднах, для тех, кто не знает, вдруг кто-то не знает, на суднах? Что-то шепчет. Ты шепчешь? Я не помню, как там сос делается. Белый шум. Ну что, началось-то? А, меня просто закрыли, попугали. Я не помню, как делается сос, короче. А. Так вот, крысиный король, возвращаемся. А, это значит, на кораблях брали огромную бочку. Жестяную желательно. А, отлавливали нескольких крыс. О, у меня дверку открыла. Закрыт. Слышь? Так не делается! Сначала открывается, потом закрывается. Ну ладно. А, несколько, отлавливается несколько крыс. Ну, желательно побольше. Все это дел... всех их закидывают в одну бочку. И. Оставляют там голодными. В какой-то момент они начинает друг друга жрать. И та крыса, которая остается там впоследствии последняя, ее называют крысиным королем потому что эта крыса, кроме других крыс, уже больше ничего жрать не может. И ее отпускают, отпускают на корабль, и она сжирает всех остальных крыс. Вот так вот. Вот такая вот познавательная история о, то, о, о том, как боролись с крысами на суднах. Есть кто вдруг не знал. Я сама не знала, мне тоже рассказывали. Вот так вот. Поэтому за достоверность информации я не ручаюсь. Но вообще звучит очень даже вполне себе логично. Крысы действительно жрут крыс в голодные времена. Там дым. Я видела дым. Меня не обманешь. Это не я! Кто-то шепчет. Тут шепчет, да? Ну-ка. Репутация у него специфическая. Как только актер... актеров не мучает, прежде чем выпустить на площадку. Вроде это какой-то новый способ проработки персонажа. А как по мне, претенциозная чушь. Смирись. Смирись. Отказов он не принимает Это был какой-то второй голос по, -по, по крайней мере, мне так показалось Так, ну тут вроде бы ничего такого интересного нету Да, это просто какая-то папочка с какими-то фотографиями То есть мы какой-то там актер Видим, какой-то крутой актер, судя по всему Какой-то дым что-то какая-то дымка непонятно происходит Ладно, пошли дальше Смотрим, что нас ждет дальше. Скупаем, что -то, что -то... Нормально, еще гуляем. бляя, Еще хватит под обоср... В смысле? Мы тут уже были. Он а? а слегка того. Подумаешь, его дрено, Он ведь режиссер. Что он такого может сделать? Убьет тебя? Надеюсь, не слышно было сейчас, как там... Очень так от души начали сверлить прям. Ух! То есть у нас, да, ремонт этого щитка Гребаного, долбаного Или кто-то решил Бонусом еще у себя там в квартире Что-то подремонтировать Как раз тот самый момент, когда С электричеством все плохо Нужно начать сверлить, долбить и так далее Да, самое оно Так, опять по кругу идем, да? Ну давай уже брось ее Так, маска Думаю, это все игра Дай Она каменная, что ли, была? Серьезно? Ну что, ну, что-то... Какие-то жирные куски для такой хрупкой вазы. Так, ну давайте посмотрим. Осмотрим, хорошенечко так. О, румяна какие-то. Так. Ну, я видела то, что по поводу первой части. Мне написали, что да, хотят видеть, э, на каких моментах идут развилка э, сюжета, где идет... Как, как это происходит. Заодно посмотрим все концовки. Я это сделаю. Но, как бы, как говорилось до этого, это все делалось не за один день. От службы безопасности Карус Трансалтинг. Всем сотрудникам, как уже известно, большинству из вас на борту нашего судна будут проходить съемки голливудского кинофильма. Мы выслаем вам подробную информацию о том, какие палубы закрыты, на какие ба... Раз, два, три. На какие палубу закрыт досу рядовым пассажирам? Главная просьба. Актеров и съемочную группу не беспокоить. Да, меня не беспокоить. Я, я, я слегка нервный. Так вот. По поводу... Да что везде одна и та же картина? Так вот. Так что... Все, свет мотор пошел. Я подхожу и кручу. Весь мир театр. Но актеры паршиво подобраны. А если в другую? сторону с что-нибудь взять. Нет. Вроде бы нет. Ну ладно. Это все? Это вся моя реплика? Выход есть всегда. Свет во тьме. Выход есть всегда. Ладно. Попробуем пойти сюда. Так. ты помнишь что помнишь кем тебе довелось быть пока мир не сказал кем нужно стать <с> у меня горло побаливает поэтому я сейчас я, я не могу так грубо разговаривать а -а -а -а -а -а -а. идем ну пошли я помогу тебе вспомнить. Меня Шар повел. Ну ладно. Хорошо, Шар. Как скажешь, Шар. Пойдем, давай, помоги мне вспомнить. Так, все. Мы тронулись. Лед тронулся, мы тоже тронулись. Слегка немножечко. Так, многие пытались стать частью моего величайшего творения. Словно был какой-то выбор. Лишь один может воплотить эту роль в жизнь. Лишь один может создать персонаж на собственных руинах. Это типа мы. Да, мы можем. Мы такие. Мы можем все. Открывать дверь. Вот. Короче, да. Это мы... Тут по поводу... Я в тебя верю. Спасибо. <laughs> Спасибо. А я в тебя не очень была. По поводу этой игры, я понятия не имею, сколько тут концов что чего ну если тут что-то будет еще ну вы мне как бы скажите напишите пожалуйста если тут будет куча всяких концовок как бы я изучу и этот вопрос тоже и тоже запишу моменты где тут развилки где тут чё куда зачем почему рассказы объясню как это все работает и так далее так далее так далее Простись, мисс Харди Надо выбираться из <просить> этой проклятой тюрьмы we... Пока мы не сгнили заживо Так, это нас вернули в детство Я так понимаю э -э Сейчас мы А это я заберу Клетка исчезла, а это мы заберем <просить> Хорош О, что-то открылось А это что? Ага, это, видимо, так, два друга, да, были тут? Три друга. Раз, два, три, да? Три друга. Так, был я, и у меня было два друга. <сíts> <сíts> Мы были пиратами. Отлично, хорошо. А что тут? Так. А я нигде ничего такого не видела, как мне показалось. Ну-ка, иди-ка сюда, ну-ка, я, я тебя поверчу, покручу. Там что-то есть? Или мне кажется? Мне кажется. Мне похоже кажется. Так, тут пройти никуда нельзя. А на этой картинке точно ничего нету. Ну-ка. Mm -hmm. oh, ну, логически. Так, меч, нож. Вот это вот я не знаю, как это сопоставить с цифрами, поэтому как-то. Ладно. Я не знаю, как открыть эту дверь. Говорю сразу. Может, там какие-то цифры? Ну, где-то же ведь должна быть подсказка какая-нибудь. На этой херне ничего не, не нарисовано. Тут вот убила, убила, <с> упала наша лодка. Видимо, с, на которой мы с друзьями там гоняли, да, плавали. Ладно, эту дверь я действительно не могу открыть. Я так думаю, что, наверное, тут тоже есть какие-то там, да? Несколько 100-500 каких-либо концовок И, наверное, может быть Если вы захотите, опять же таки Если вы захотите, мы сделаем Тоже какой-нибудь длинный видосик С развилками, со всякой херлёй Господи, как, как это решить, мать вашу? Так Ну, на ней ничего точно, абсолютно точно не нарисовано больше я нигде ничего не вижу. У нас есть только вот эта вот бумажечка. Ну-ка, а там? там тоже ничего. Так, смотрим бумажечку. Смотрим внимательно бумажечку. Она не переворачивается. Я пытаюсь вот ее крутить. То есть, да, вот тут -вот, вот, смотрите, вот тут -вот -вот моя мышка. Вот я нажимаю, прокручиваю, и вот где она появляется, да? Ну, то есть, ни в одну, ни в другую сторону. Я не, я не знаю, тут нет никаких цифр нет нету логики для по крайней мере я ее не вижу я не вижу никакой логики для того чтобы можно было как-то это интерпретировать перевести в цифры я ее банально не вижу я не по... или или может они как-то показывают что вот это все вот это? это ноль или что это вот вот что это такое Эээ, не, не, не, э не, не, не, не, Я не, не, не, я не, не, не, не, На что смотреть-то даже? Так, вот тут на стенах нигде ничего не написано точно. Не знаю, там... У чувака были подняты руки, я не знаю. Ноль. -то... Тот, чувак, ну, скажем, пять. Или два. А тот... Семь. Восемь, девять, один, два... Я, я, я, я, я, я не понимаю, <с une> я не понимаю, что вы от меня хотите? Где-нибудь что-нибудь есть? Стопудово, что-то в упор не вижу. Вот что-то вот прям в упор не вижу. Вот вот я в эту картинку. Думаю, что тут ответ, а тут ответ наверняка нету. Это наверняка просто картинка, просто веселая картинка, да? Просто веселая картинка. А я думаю, что это что-то важное, важное, да? Вот. А вот это вот просто штучка. Как отсюда мне выйти, пожалуйста? а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а то это а думаю, это сверху упало же, значит, должно быть что-то. Правильно? Один, на один, шесть, и три. ну ха слава бог хоть разобрались. Хоть разобрались. Так, не знаю, слышно вам или нет. Супер, ты что-то делаешь тут Ты прям бисит, бисит, бисит. Вот будет своя квартира, надо будет эту с проводить. Мы правда отправляемся? Лили, сами меня, капитан Бейнсом, мистер Хартер. Заполни это имя. Квартирмейстер. Не то, прогуляешься по рее. Так, вообще... Прикольная сумочка, мне она нравится. Смотрите, роза ветров какая красивая. Тут прям вот. Еще вот тут вести. Ну, прикольная. Прикольная сумочка. Мне нравится. Мне нравится. Ты кто? Ты что-то сделал, да? Это вообще-то мой мир, уходи отсюда. Я ничего не знаю. Так, вот что-то весит. Значит, мне к нему. Ага! Нет. Так. Это, видимо, мое место, да? Так, я всталь. О-о-о-о Давай, пятюню, давай. Давай, пятюню! Не натягиваюсь. Ладно, тихо, а то меня сейчас тошнит. Спокойно. Ой, простите. Икаю. Бывает, бывает. Случается такая вот неприятность. Чисто человеческая какая-то. Так, хорошо, а что тут не так? Я пошла, короче, дальше. Я эту штуку запустила, я А-а-а! а а Так, это. А, подожди, а на какую? На ктоку мне нужно нажать? Ну-ка. Это попасть надо, да, я так понимаю? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, блин. Сейчас, подождите, подождите. Подождите. А-а-а. Вот на, на, на него ориентироваться нужно, да? Правильно, я понимаю. Так. Нужно его успеть бросить перед столом. Так, вот на, на этого мужика нужно ориентироваться. На этого мужика, на этого мужика. мужика. Блять, не... А, -а, -а, -а, -а, -а господи, я, я думала, что это только одна попытка мне дается. А еще он очень... Мед... Я думал, он упадет прям туда резко. Идеалити! Идеалити! Сейчас, теперь уже вот. это. Сойдет тебе-то? Вот так. Что? Пам! Ладно. Голова пружинила. А не выдержал напряжение. Эй, куда она улетела? Слышь, брат, куда-то голос. По... А ты? А ты не будешь мне голову отпружинивать? Он голос вот потерял Я так охренительно все сделал, что он даже потерял свою голову. Ладно. Я так понимаю, нам нужно сюда пропасть. Так. Что мне нужно сделать с вами? А вы пружинить не будете? Хорошо. Так, о! О! А, -а, -а мы можем забраться, мы можем по лестненькам ходить, приключь. Эти образы, you, воспоминания о тебе, они преследуют меня. Так, ты цепляешься за них? Me, Ведь я единственная, что у тебя есть. Так, тут, смотри, что, даже подписи читают. Вот тут вот подпись, вот тут вот подпись. Все серьезно! Все серьезно, причем вот что вот это вот с Будто кто-то рвал эту фотографию. Так, ну... Ну, ладно, пошли. Это типа про них, да? Это про вас. Так, это значит воспоминания. Воспоминает. Да-да-да, это все мои воспоминания. А, там он голову потерял. Он типа с ней познакомился, что ли? Правильно? Или нет? Или да? А кто голову потерял? А! Ладно. Это я просто выстраиваю да, сейчас вот огромную кучу теорий. И... Попробую в них не запутаться. Ну, пойдемте. Ой, ну началось опять! Кто пол портит? Пу-фу-фу! О, -о, О! Где этот наш пожарный шланг? Так, мы же тут что-то можем дернуть, или это просто постанова такая, да? По постанова. Хорошо, пошли дальше. Кто-то был очень сильно пьяный рисовал тут, я так понимаю. Его немножечко вильнуло. Так, оп! Пошел поджог и пошел дальше. Так, тут крест. Что, сюда нельзя, типа? Тут закрыто. Ладно, пойдемте на квест. Типа, встай, встать тут. А! Простите, мы мы мышка промоталась дальше. Ну кто так поступает? Ну ладно. И тут все закрыто. Что нам туда идти теперь, да? Тебя потушили. Замечательно. Я... Все плохо, мы начинаем ломаться. Или это у нас просто страх кораблей пошел? Опять вот эта вот эту. картинка, я так понимаю, кораблик наш потонул. Ну Но тут ночь, звезды, то есть этот кораблик плывет ночью. Да? А чтоб... Ладно, не буду пока заниматься анализом. Так, теперь нам нужно встать тут. Хорошо проходим. А, типа, возьми шоколадку. А, покурили? Я вернулась, малой Все по кругу прочесалась Нашла, где отмечен на... для нас путь Путь? Ага, наверняка его оставили другие пираты Он приведет нас в безопасную гавань Это что? А, это мелкие Сигары Курить вредно для здоровья да? Если кто не знал, то курение Вредит твоему здоровью Вредит легким сердцу И мозгам о, -о, -о. О, боже мой! На тени кто-то есть рядом со Кто здесь? Так, надо валить. За мной кто-то ходит. Валим! Валим! Дверь закро. Где дверь? Кто забрал мою дверь? А, вот моя дверь. Все, это уже все. Заперли, молодцы. Молодцы, я туда возвращаться не планирую. Так, тут крестик. Ага, стою тут. Что у нас здесь? О, пленку, пленку мы нашли. Забирай, забирай, забирай. Отлично. Нормально. Так, время и описание событий. 22.05, окончание перерыва. 22.30, последний механик покидает судно по, по сходе на кормой кормовой палубе 23.00, патрулирование береговой линии у судна. 23-27. Патрулирование у зоны погрузки. Видел чей-то силуэт. Маленький, предположительный ребенок. Попытался догнать, но никого не нашел. Запись обведена красным. 0-0-0-0. Око окончание дозора. То есть, дети... То есть, наш актер, когда был маленьким, он со своей подругой проник на корабль. Я так понимаю. И они уплыли. Сами того не ожидая. Ну, то есть, заигрались, так скажем. Вот он, мистер Харди. Самый быстрый корабль в мире. Готовый на всех парусах отправиться в край пламени. Я не вижу парусов. Нам нужно попасть на борт. Незаметно. Вот, то есть, дети, заигравшись, попадают на корабль. И корабль вместе с детьми уплывает. То есть, даже несмотря на то, что... Ага, то есть тут можно заглянуть. Опа! Тут сцена насилия! Пойдемте дальше. Пока что прогулимся. Так ну, вообще интересно. То есть, мелкие засранцы уплыли на корабле без родителей, получается. Зайцами. То есть, это вот это вот, получается, травмирующие, да, вот воспоминания. Это, видимо, их мечты. Что они, что они там вот хотели увидеть там, о чем мечтали. Я правильно понимаю? Я надеюсь, что правильно. Так. Что у нас здесь происходит? Так. Опа, тут что-то такое. Нет, не открою. О, валяется кто-то. А это и тут закрыто. Хорошо. Ну чё, устал, прилег отдохнуть. Чё, чё бы и нет. Пока всё тихо, спокойно. Так, паруса поднять. Ой! Ай, хорошо. Все паруса поднять. Поплыли. Так, хорошо, что-то происходит. Так, эту штуку покрутили. О, это у нас открыли. А вот это открывается? Закрыто еще. Хорошо, хорошо, я поняла. Значит, постепенно что-то должно происходить. Так, спускаемся вниз. Ой! Стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, а как я вернусь сюда? Что, произ... что происходит? Золото! Замечательно! О, пиратская шляпа! Стой, мистер Харди! Слишком много тут грязных псов! Лили? Я хочу домой! Мужасия, квартирмейстер! Твое сердце погрязнуло в сомнениях или охвачено пылким огнем? А, типа... Типа это или это? Слушай... Хоть! Нахера себе, видимо, они поплыли, и корабль попал во что-то, не пойми, что это даже, это даже походу, а вот ключик, ключик, это даже походу, забыл, что хотел сказать, походу я забыл, что хотел сказать, а, походу, это даже не друг был, а брат или сестра, то есть Лили, это сестра, я так понимаю, это старшая сестра, Красиво, да, красиво, красиво, да, оценить можно. А, вот, позвонить. Вы приплыли! Что такое? А ч ⁇ так высоко? Ч ⁇ так высоко? Неприкольно. И ч ⁇ и все? Ну, то есть, я так понимаю, старшая сестра затащила младшего брата на корабль, типа, поиграться. Корабль плыл. И, видимо, с кораблем что-то случилось. Что-то плохое. А! Это я все это время на корчика была. Так, а тут что? За кулисье! Куда мы попали? И все поплыло. Нельзя взять? А что, мы дернем в следующей серии? Короче, вот так, вот так. Да. Или сейчас? Ну ладно, говорили. Давайте сейчас, хорошо. Ха! Ха! О! Я люблю тыкать на кнопочки. Так, подождите. Элитные работы по дереву от FV и сыновья. Выполненный заказ. Один крепкий деревянный сундук из цельного дуба. Окованный железом и, допол... и дополненный кожаными ремнями и ручками для переноски, способен вместить взрослого человека. Надеемся, вас удовлетворит результат нашей работы. Хорошо, спасибо. Я люблю тыкать на кнопочки вентилятора. Это все замечательно. Так, чувак. Братан, тебя заело. Выключись. Ес... Готовься вернуться назад. То есть мы будем детьми, я так понимаю. Что? Это чьи-то туфельки? Да... А... То есть за нами ходит не просто манекен, да, какой-то? Ну, это чисто лично мое предположение. За нами ходит не просто какой-то манекен, за нами ходит... А это что? А, про просто сюда что-то ведет. Я поэтому сюда и пошла. Туда что-то еще ведет, смотрите-ка. Ну, то есть, как-то... Я пытаюсь смотреть на все эти указатели и понимать, что тут вообще происходит. И как, и как с этим вообще жить? Стать вот сюда. Стали сюда. А, ну, ну ладно. Так, идем. Идем. А что? Там что-то есть, и оно закрыто? Хорошо. Замечательно. А как вернуться назад-то? Все, я закрылась? Вы выходите. Кто там? Что там? Как там? Или я должна дописать, или что-то сделать. Что я должна сделать? Скрутить на кнопочку? Я откройду ну, на кнопочку. Кнопочка на вентиляторе, это вообще это. Я легко умею. Это я умею, я могу. Я... Что я опять должна сделать? Я же вижу, что то должна сделать, да? Опять туда. Ладно. Отдергиваем, пойдем. Туда-сюда. Чё вы меня, стрелки, гоняете? Туда-сюда. Все, я возвращаюсь. Загу загрузка прошла. Сохрани сохраняшка. Это, это хороший знак. А чё у нас тут за углом? Э, не, не проходит. А тут я еще не была или была? Была-не была? Нет, не была. А забрать мы можем что-нибудь отсюда? Кстати. Кстати! Чем-нибудь забрать. О! Вот оно! Сцена насилия. Банк. Грабеж банка. Трейлер. Детектив. Расследование. Ну титаник же, -мо. Ну давайте, да, на Титанике тут остановимся, вот, вот, вот, вам Титаник надо, себя, себя. Эх, тем не менее все равно времени не будет, чем этим заняться или будет, не будет, будет, не будет. Ладно, ладно, ладно, ладно, пока оставим Титаник. Все, спасибо всем большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и всем пока-пока.